Сарасвати Савами Сатинанда, Йоганидра посвящается Господу на Раяне, который возлежит на Ананте, вечном океане блаженства йога Сатиананда Сатянанда Парамахамса. Савами Сатинанда Сарасвати родился в 1923 году в небольшом городке, близ Альмора. У подножья гималаев будучи ребенком он проявлял незаурядные способности и в шесть лет испытал первое духовное потрясение многие мудрецы из садху проходя мимо его дома на пути к вершинам гималаев благословляли впечатлительного мальчика который с ранних лет инстинктивно тянулся к духовным постижениям. В 19 лет он оставляет дом и семью, надеясь найти своего духовного учителя. Вскоре он встречает в Ришикеше своего гуру Свами Шивананда. На протяжении 12 лет он верно и преданно служил своему учителю, и Свами Шивананда говорил, что этот ученик Работал за четверых. С вами Сатьянанда действительно трудился с рассвета до позднего вечера, не гнушаясь никакой работы, от уборки до управления шрамом. Служить гуру было его страстью и отрадой. Он свято исполнял завет учителя Свами Шивананды, который говорил ему, работай усердно, и ты будешь просветлен. Не думай о свете, он сам будет излучаться из тебя. Так и случилось. С вами Сатьянанда Сарасвати стал светочем хатха-йоги и кундалини-тантры. После 12 лет, проведенных с гуру, с вами Сатьянанда много странствовал по всей Индии, Афганистану, Бирме, Непалу, и цейлону встречаясь со многими выдающимися йогами и святыми а в часы уединения совершенствовал йогическую технику размышляя о том как помочь страждущим в 1963 году он основал движение международного общества йоги вскоре возникла и бихарская школа йоги в мунгере как средство духовного возрождения, и в школу потянулись со всех концов света. Учение Савами Сатьянанды стало быстро распространяться по всему миру. В 1968 году он отправился в кругосветное путешествие, широко популяризируя древнюю егическую традицию среди всех людей. Независимо от религиозной, национальной или расовой принадлежности. С тех пор с вами Сатянанда стал ведущим лидером йоги и тантры. В 1983 году он назначил с вами Иранжанананда Сарасвати своим преемником. С тех пор его любимый ученик является президентом Бихарской школы йоги и духовным лидером всех присоединенных йогических центров. В 1984 году С вами Сатьянанда основал благотворительно социальный институт Шивананда Матх и научно-исследовательский институт йоги. В 1988 году Учитель оставил Мунгир и принял самоотречение к Шетра Саньясу, то есть отрешение от всех хозяйственных дел и паломничества по Сидха Тиртхам священным местам Индии, в качестве блуждающего Саньясина, не принимающего никакой помощи даже от тех ашрамов и институтов, которые сам основал. В настоящее время... Сатьянанда Сарасвати живет жизнью Парамахамса Саньясы, который обладает вселенским видением. Бихарская школа йоги Бихарская школа йоги в Мунгере была основана в 1964 году. С вами Сатышарда Парамахамсы, как основной центр международного сообщества йоги. Цель которого заключается в том, чтобы познакомить всех желающих с древнейшей практикой йогических традиций. В 1968 году здесь открылись первые подготовительные курсы для учителей йоги в Европе. С тех пор слава об этом центре распространилась до самых отдаленных уголков планеты, а сам центр со своей знаменитой школой пополнился большим числом последователей и новыми филиалами в Индии и за рубежом. Сегодня Бихарская школа йоги расположена на живописном холме Ганга Даршан, с которого открывается величественная панорама на священную Гангу. Здесь, в Ашраме, в атмосфере естественной красоты. И в окружении прекрасных благоухающих садов с зелеными лужайками формируется видение новой йогической жизни. Здесь обучают различным техникам интегральной йоги. Специально подготовленные саньясины занимаются с учащимися в оздоровительных программах, рассчитанных как для групп, так и отдельных лиц. Есть также курсы по крее йоги, и курс по подготовке учителей. Регулярно проводятся консультации и обучение простым асанам и пранаямам. Именно здесь, в Бихарской школе йоги, открылась программа подготовки саньясинов среди женщин. Школа имеет отличную библиотеку, в которой представлены редкие книги и свитки по егической терапии и оснащена полиграфическим оборудованием, что дает возможность осуществлять весь издательский процесс от набора текста до издания и распространения книг. Система конвенций, семинаров и лекционных турне способствует распространению йоги от двери к двери и от берега к берегу. Квалифицированные саньясины организуют собрания, семинары и лекции по всей Индии и за рубежом, так как не каждый может позволить себе роскошь приехать в Индию, и жить, обучаясь в Ашараме. Шивананда Матх Шивананда Матх это социально благотворительная миссия, основанная Сатьянанда Парамахамсой. В 1984 году, в честь своего учителя свами Шивананды Сарасвати. Цель миссии помочь отверженным и неимущим, особенно в сельских местностях. К настоящему времени Шивананда-Матх завершил следующие проекты: Выдача стипендий более чем 500 способным студентам. Бесплатное распределение одежды потерпевшим от стихийных бедствий, сдача в эксплуатацию в Мунгере 50 колодцев для снабжения населения дополнительной водой, регулярные двухнедельные выезды в деревне мобильного госпиталя для оказания необходимой помощи людям и животным. Организация в Мунгере автобусной остановки. В ближайшее будущее предполагается организовать Шество над другими деревнями, построить ряд образцовых поселений, снабдить остальные районы школьными учебниками. Однако важнейшей стратегической целью Шивананды Матх по-прежнему остается совокупность таких задач: обеспечение засушливых районов достаточным количеством водоемов, колодцев и ручных насосов строительство школ, библиотек, исследовательских центров, общежитий, приютов для сирот, домов отдыха, ашрамов, больниц, санаториев, центров скорой помощи и домов для отстающих в развитии. Все перечисленные мероприятия будут реализованы, разумеется, независимо от кастовой, социальной или религиозной принадлежности. Исследовательский фонд йоги Исследовательский фонд йоги был основан Сатьянандо Парамахамсой в 1984 году с целью научного обоснования йогической практики как важнейшей сущности дальнейшей эволюции человечества. В течение пяти лет институт занимался исследованием природы наиболее распространенных респираторных заболеваний. Опубликованные отчеты убедительно показали, что регулярная практика йоги приносит весьма существенную пользу. Исследовательская программа, которая была торжественно открыта Ниранжанананда Парамахамсы на Ганге Дершане 10 февраля 1989 года в присутствии международного сообщества врачей, было впоследствии продемонстрировано в Европе и в Австралии. Эти программы базировались на системе тестирования и имели компьютерное обеспечение, позволявшее наблюдать за состоянием практикантов до экзаменов и после них. Участники обучались различным егическим практикам, и получали соответствующие указания для дальнейших исследований введение йога нидра божественное расслабление обычно люди не расстаются со своими стрессами и проблемами даже во сне это просто нидра но есть йога нидра сон свободный от бремени когда сущность души отделяется от модификации ума, когда бодрствование, сновидение и сон без сновидений устраняются с лица души, ее сияющий свет проникает в самосознание, пропитывая его высшим блаженством – йога-нидры. Нидра или сон – всего лишь отдых и подобие расслабления для ума и чувств. Юганидра высшее расслабление и высшее блаженство, подлинное освобождение души из мрака заточения. Тантра определяет юга как врата Самадхи. С вами Сатьянанда Сарасвати. Юганидра, восходящая к Тантре, является мощной техникой сознательного расслабления которая не имеет ничего общего с погружением в сон. Такое расслабление нельзя сравнить с отдыхом, когда мы удобно располагаемся в кресле, вооружившись чашкой кофе, напитком, сигаретой и газетой перед телевизором. Это скорее чувственное развлечение, чем релаксация или расслабление так как йога-нидра – это осознанный сон, особый систематический метод полного физического, умственного и эмоционального расслабления. Термин йога-нидра состоит из двух слов – йога – союз единства или однонаправленное сознание, и нидра – сон. Внешне со стороны, может показаться, что человек, практикующий йога-нидру, Просто погружается в сон, в то время как в действительности его сознание продолжает функционировать, проникая в подсознание. Вот почему юга-нидру часто называют психическим сном, глубокой релаксацией, со внутренним осознанием, когда на грани сна и бодрствования происходит спонтанный контакт со сферой подсознательного и бессознательного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 Повышение творческих способностей преобразование всей личности. В Раджи-йоги Патанджале упоминается состояние, называемое Пратихарой, когда разрывается связь между воспринимающим умом и чувственными каналами. Йога-нидра олицетворяет такую пратихару, которая приводит к высшим состояниям концентрации сознания и к самадхи. рождение рождении Йога-Нидры. Около 35 лет назад, когда я еще жил в Ришикеше с моим гуру с вами Шиванандой, мне было поручено по ночам охранять Ашрам. Я должен был бодрствовать всю ночь, пока не придет учитель. Но обычно к трем часам я засыпал, а к 6 просыпался. А тем временем ученики пробуждались к 4 утра принимали омовения и начинали распевать мантры, которых я не мог слышать, так как крепко спал. Однажды в Ашраме было большое торжество, на которое пригласили учеников из санскритской школы, чтобы они пропели свои мантры. И вдруг, во время их пения, я почувствовал, что мантры мне знакомы. Чем больше я слушал, тем больше убеждался, в том, что я их знаю. Но откуда? Где я мог слышать эти знакомые вибрации? И я обратился за помощью к учителю, который мне разъяснил, что эти мантры воспринимало и усваивала мое тонкое тело, в то время, когда я крепко спал. Это меня буквально ошеломило, так как я знал, что знания усваиваются лишь в состоянии бодрствования, посредством внешнего восприятия. Так родилась йога нидра, новое открытие и новый опыт. Впоследствии я убедился в том, что сон вовсе не является абсолютно бессознательным состоянием. Скорее это состояние потенциальной осознанности, которая постоянно дремлет в каждом из нас и готова отреагировать на внешнюю ситуацию. Это означает, что при помощи особой тренировки можно плодотворно использовать это состояние. Тантрические истоки После своего неожиданного открытия я стал пристально изучать тантрические тексты, надеясь извлечь практическую пользу для нашего времени. Я перепробовал много важных и малоизвестных практик, но после долгих поисков все же решил сконструировать новую систему, которую назвал йога-нидрой. Квинтэссенцией всех этих практик или наукой, не отягощенной сложными ритуалами. Характерная черта йога-нидры – постоянная ротация, вращение сознание в теле, согласно тантрической практике Нияса то есть фиксация сознания в определенной точке. Нияса практикуется в сидячей позе, требует использования специальных мантр, которые перемещают и ощущают в различных частях тела. Вначале называется часть тела, затем она визуализируется, и к ней прикасаются рукой, и, наконец, туда перемещается мантра. Ньяса обычно использовалась в тантрических ритуальных практиках для освещения физического тела и проникновения в него при помощи внушения высшего божественного сознания. Так, например, Ангуштади Шаданганьяса использовалась для перемещения мантр по руке в такой последовательности. Большой палец, Харамангуштапхьям, намаха, указательный, хрим дарджьянипхиам сваха, средний, хрум матхиам абхиам вашат, безымянный, храим анамиха вашат, мизинец, храум каништха абхиам вашат, ладонь и тыльная часть руки, храм каратала приштабхиам пхат. Точно так же определенные мантры перемещались по различным частям тела и в Хридайи Шаданганьяси. Ныне Йога -нидра обрела современный облик и может использоваться даже теми, кто еще не знаком с санскритскими мантрами и ритуалами, и тем не менее способен понять традиционную ниясу, независимо от того, какой культуре он принадлежит, какая у него раса, язык или вера. Эту практику я назвал иедическим сном, но впоследствии переименовал в йога -нидру, ибо йога -нидра является йога как бы ее ни называть. Мои эксперименты Прежде чем йога -нидра нашла свое место под солнцем, мне пришлось испытать ее на себе, альзасском доге, на моих учениках и добровольцах. Суть моих экспериментов заключается в том, что я произносил вслух различную информацию, пока мои клиенты спали. Особенно мне запомнился эксперимент с одним маленьким мальчиком, который пришел в мой шрам и заявил, что он хочет стать Саньясином. Я пытался убедить его, что ему сначала надо окончить школу, но он упорно настаивал на своем. О, это было весьма непослушное и избалованное существо. Он то и дело портил и разбивал что-нибудь, беспокоил окружающих, провоцировал конфликты. Он так накалил атмосферу в Ашраме, что я решил испытать на нем Йога-Нидру. Дождавшись, пока он уснет, я в течение трех минут читал над ним пятнадцатую главу Бахавадгиты, а после его пробуждения вновь прочитывал те же места, предлагая ему мысленно повторить их. Через неделю он уже мог декламировать всю главу, так как мой опыт удался я решил работать и с другими текстами, вовлекая его в изучение Шримад Бхагаватам, Упанишад, Библии, Корана, английского, хинди и санскрита. Сейчас этому юношу уже 21 год и направил его в США, так как он говорил на 11 языках, пишет и читает по-английски лучше меня, хотя никогда не посещал школы, всему этому он научился в тот двухлетний период, когда информацию усваивалась посредством йога-нидры, о которой он даже и не подозревал. Еще один пример. Однажды я проводил сеанс йога-нидры с 30 практикантами, из которых по крайней мере 10 уснули и громко храпели. Выбрав удобный момент, я мысленно всем приказал, когда я скажу «Хари Ом Татсат», вы должны проснуться. Этот приказ я опять же мысленно повторил дважды. Когда сеанс Йога Нидры заканчивался, я про себя произнес «Хари Ом тацат», и все внезапно проснулись. Вот тут и кроется самое главное. Даже во время глубокого сна наша сущность бодрствует и сознает. Таким образом... Глубокий сон вовсе не является сном по существу. Быть может, это состояние является наиболее подходящим для изучения и усвоения вследствие его бдительной природы и потенциальной осознанности. Именно для этого и предназначена йога-нидра. Секрет внушаемости ума Как развить в себе внушаемость?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 Вот почему нет нужды беспокоиться, если вы заснули в йога-нидре. И хотя это для вас полезно, постарайтесь все-таки не засыпать, ибо сон – это уже не йога-нидра. Предположим, что вы включили магнитофон и легли спать. Магнитофон предлагает вам информацию, но вы уже спите и не слышите ее. После вашего пробуждения – Включите опять магнитофон и внимательно прослушайте прежнюю запись, которую вы не слышали. Сейчас вы перебрасываете мостик между сознанием и подсознанием. Именно этот метод широко используется для изучения языков. Так можно изучить все. Если вы желаете избавиться от определенных привычек, посейте в почву подсознания семена иных желаний. И тогда они взойдут над почвой сознания. Это наука йогической самотрансформации, особенно актуальна в наше время, ибо семена, посеянные сегодня, дадут завтра обильные всходы. Гипноегическое состояние. Как уже говорилось выше, сознание, погруженное в йоганидру, покоится между сном и бодрствованием. Современная психология определяет это состояние как гипно то есть предшествующее засыпание. Я же называю это состояние гипно-йогическим, а если проще – йога-нидрой, когда ум становится исключительно восприимчивым и к изучению языков, и к освоению различной информации, и к устранению вредных привычек, и, наконец, к реконструкции характера в целом. Совершенно очевидно, что йога-нидру можно и нужно использовать для расширения и совершенствования наших возможностей, как это успешно делают с незапамятных времен великие йоги и с вами, достигшие сверхчеловеческих способностей. Йога-нидра извлекает интуицию из недр подсознания, подлинного источника художественного, поэтического и научного вдохновения. Благодаря этому источнику лауреат Нобелевской премии Нильс Бор открыл знаменитую планетарную структуру атома. Альберт Эйнштейн – теорию относительности, а Фридрих Кикули – молекулярную структуру бензина. Интуитивные подсказки йога-нидры помогут помочь каждому найти в себе самому ответы на все вопросы. Кто в себе обнаружил подлинную и цельную природу, тот может жить полнокровной и осмысленной жизнью в любом окружении. Это и есть открытие третьего глаза, которое обладевает сознанием человека независимо от того, насколько человек был обусловлен запретами, комплексами и предрассудками. С тех пор нет больше расщепленного сознания, а есть цельная человеческая личность, пропитанная Божественным сознанием. Об этом хорошо сказано в Трипуре Арахаси. Кто понимает, где ему искать свою подлинную природу, тот проникнет умиротворенным взором корню сознания, которое представляет единое целое с мирозданием во всем его многообразии. Такое однонаправленное сознание нельзя назвать ни сном, ни бодрствованием. Оно пропитано собственной сущностью, которая есть сама абсолютная реальность. Здесь нет заблуждений.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 также следует искать в перенапряжении. Медицинская наука энергично борется с этими проблемами, но по существу врачи не могут обеспечить человека здоровьем, потому что все их усилия направлены на устранение следствий, в то время как причина остается незатронутой, ибо ее следует искать не в теле, а в идеалах человека в природе его мышления и чувств. Откуда появится гармония в теле и в уме, если энергия небрежно растрачивается, а идеалами разбрасываются? Сегодня ни голод и не бедность, ни наркомания и ни войны являются международными проблемами. Все это следствие. Ищите подлинную причину в постоянном напряжении и перенапряжении. Если вы освободитесь от напряжений, то решите ваши жизненные проблемы, устраните перекос энергии и уравновесите их. А это означает, что вы сможете контролировать свои эмоции, гнев и вожделение, то есть упредить болезни сердца, высокое кровяное давление, лейкемию, грудную жабу и прочие недуги. Тройное напряжение Перенапрягаете ли вы свой мозг или не очень обременяете его? Вы накапливаете напряжение. Устаете ли вы физически или бездельничаете? Вы накапливаете напряжение. Крепко ли вы спите или вас мучает бессонница? Вы накапливаете напряжение. Едите ли вы кислотную, щелочную или вегетарианскую пищу? вы накапливаете напряжение. Вся совокупность этих напряжений обуславливает человеческую природу, накапливаясь в мышечной, эмоциональной и психической сферах. Йога рассматривает весь комплекс этих напряжений как единое поле. Напряженный ум осложняет работу желудочно-кишечного тракта, который в свою очередь приводит к расстройству всего организма такой порочный круг сцепления причин и следствий вот почему йога нацелена на общее освобождение от всех напряжений ибо накопление субъективных напряжений неизбежно приводит к коллективным напряжениям к неурядицам в семейной жизни к социальным конфликтам и к войнам сегодня даже религиозное вероучение не способны внести мир в душу человека, а государственные законы, полиция и армия не в силах установить гармонию между людьми. А между тем, егические тексты на протяжении тысячелетий твердят, что мира следует искать не снаружи, а внутри человека. Поэтому, если мы действительно хотим жить в гармоничной Вселенной, нам необходимо научиться искусству снятия напряжений, постичь мудрую науку расслабления тела и ума. Как йогическая философия, так и современная психология выделяют три основных типа напряжений, которые влекут современный мир к агонии — мышечные, эмоциональные и умственные. Систематические занятия йога-нидры — способны полностью устранить их. Мышечное напряжение вызывают нарушение равновесия в теле, а также в нервной эндокринной системах и легко устраняются глубоким психическим расслаблением в йоганидре. Эмоциональные напряжения проистекают из таких двойственных состояний как любовь, ненависть, удача провал, достаток бедность, счастье беда, и их устранить уже труднее, потому что мы не умеем свободно и откровенно выражать свои эмоции, сдерживаем их, душим в себе, отчего напряженность лишь усиливается и укореняется. Освободиться от этих комплексов при помощи обычного сна или расслабления уже невозможно. Здесь уже необходим такой эффективный метод, как йога-нидра, которая может полностью снять эмоциональные нагрузки. Умственные напряжения — результат чрезмерной ментальной активности, водоворота фантазии, смятений и сомнений. В течение всей нашей жизни сознание регистрирует различные впечатления и складирует их в ментальных хранилищах. Иногда эти энергии вырываются наружу, воздействуя на наше тело, ум и поведение. И каждый раз, когда мы грустим или раздражаемся, мы склонны искать причину вне нас. Йога-Нидра предлагает вам свою помощь. Она проникнет вместе с вами в ваше подсознание и избавит вас от напряженности шаг за шагом, восстанавливая утраченную гармонию.